Всем привет, с вами Полинет, и сегодня я буду снимать видео Beauty-вечер, как я ухаживаю за своим лицом, и не только, ну, в частности, я ухожу больше за своим лицом, потому что у меня очень проблемная кожа, и я пытаюсь ей помочь, чтобы она была не проблемной, да. Вот, вот такие вот Пирожки. Так что давайте же скорее приступим. Сначала я буду умывать свое лицо. Ну, а на этом мой вечер не заканчивается, я начинаю сначала специально мылом мыть, оно у меня заканчивается, это для того, чтобы очищать кожу. После я перехожу к вот этой умывалочке, я в неделю могу помыть свое лицо раз или два, ну, больше не мою, часто не очень хорошо получается с моей кожей. Так что это получается 3 в 1, это скраб маск а -а -а -а. А -а -а. начинает засыхать, я начинаю смывать, потому что прям, чтобы она засохла, мне этого не надо. После этого очищения я беру вот такую вот штучку. После того, как я нанесла вот эти все процедуры, иногда очень редко делаю масочки. Она успокоит мою кожу. Пришло время снимать масочку. Ждем несколько минуток, чтобы эта штука немножечко впиталась, а потом это просто смоем. Некоторые сразу же смывают, некоторые вообще не смывают а я что-то среднее, я смываю после там двух-трех минут. Пришло время смывать эту штучку. Переходим к волосам. Начинаю их расчесывать перед сном. Вот такой вот у меня получился бьюти-вечер, как я выгляжу без макияжа. Странно-асто, странно. Я сейчас как раз буду мыться, мыть свою голову, потому что волосы, он грязный. Так что не забудьте подписаться на мой канал. Обязательно, не забывай, именно ты, именно ты, счастливая ананасик, должен подписаться на мой канал. Поставить этому видео пальчики вверх, обязательно лайкос ставим под видео обязательно я жду поставил молодец надеюсь что поставил и написал какой-нибудь коммент что бы вы хотели видеть на моем канале еще я все комментарии логично читаю так что и все лайка своими сердечками от души просто так что всем пока пока увидимся